«Привет! Хочу сегодня поделиться с тобой одним маленьким, но очень мощным упражнением». Она позволяет выработать такое состояние, как, что все происходит так, как надо. И также на более поздних этапах происходит, появляется ощущение «все происходит так, как я хочу». Делается оно очень просто, но на него нужно три дня времени. И очень тщательно контролировать свои мысли. Делается оно следующим образом. То есть, любое действие, любую мысль, которая включает других людей, он, она, они, мы перефразируем и говорим не он, она, они, а я. Ну, например, не он облил меня лужей, а я облил себя лужей. Не кассирша мне нагрубил в магазине, а я себе нагрубил. То есть, надеюсь, мысль понятен любого человека, персонажа, с которым мы сталкиваемся вживую, либо вспоминаем о нем, мы говорим не он, она, они, а я это сделал, подумал, сказал и тому подобное. И есть более сложный вариант, более усложненный. Он делается совсем почти точно так же, за исключением одного. Мы включаем в это упражнение не только всех людей, с которыми мы сталкиваемся, но и все объекты, с которыми мы взаимодействуем. Например, не в интернете прочитал какую-то плохую новость, а в себе прочитал какую-то плохую новость. Не по телевизору показывает какую-то фигню, а по мне показывает какую-то фигню. И если делать это упражнение три дня, то состояние очень сильно трансформируется. И если у тебя получится делать это три дня, то это очень здорово. Если три дня сложно выделить и сложно контролировать этот процесс, то предлагаю вспоминать об этом просто как можно чаще. И мне действительно интересно, какие интересные результаты получились у тебя. То есть то, какое состояние вдруг словил или словил? Во время выполнения этого упражнения. Ну и традиционно. Маленькая медитация. На то, чтобы убрать все блоки, которые мешают вернуть причинность и ответственность за свою жизнь на себя. Что нужно сделать? Можно с закрытыми глазами, можно с открытыми. Важнее другое. Сделать глубокий вдох. И выдох. Пустить волну расслабления. От макушки до, до кончиков пальцев ног. И обратно. Вниз. Вверх. Почувствовать себя в своем теле. И позволит себе немножко расшириться. Стать чуточку шире. И соединиться со всем пространством вокруг. Пространством этой комнаты, в которой находишься. С пространством города, страны, всего мира, Вселенной. И создай намерение для подсознания убрать все блоки, все препятствия, которые мешают вернуть причинность и ответственность за свою жизнь на себя. Все страхи, опасения, претензии кому-то, просто отпусти. И создай намерение стать тем человеком, в жизни которого происходит все так, как он хочет». И почувствовав себя таким человеком, в жизни которого происходит все так, как он хочет, можешь уже приступить к выполнению этого упражнения и поделиться своими результатами.